Так, по поводу неопределенности. А, то есть, был такой запрос, когда все неопределено, что делать. Какой-то вещь, что-то прямо инвестировать в нее нету, Просто здесь именно максимальная диверсификация по, идет по валютам, по инструментам. Скорее всего, нужно сформировать заново финансовую подушку, либо просто поставить коэффициент полтора, То есть, увеличить ее. И купить индекс на волатильность, если же вы так прям рьяно верите в неопределенность, соответственно, происходят определенные да, всплески по индексу волантильности. Если бы там за последнюю неделю он вырос процентов на 20-30, учтите одну вещь, что этот индекс волатильности он, соответственно, в долгую, проваливается, то есть падает потихонечку, потому что все-таки это сделано через производные инструменты, покупаются ближайшие фьючерсы, там тоже есть экспирация, и идет, идет потеря на комиссии. Но как вариант можно инвестировать именно через VIX, да? индекс волонтельности.